Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я возвращаюсь к проекту инвестиционному Fast Moving. Хорошие новости, друзья. Добавили пакеты рубли. Значит, смотрите. В бот были добавлены пакеты на рубли пакеты рубли будут работать параллельно с пакетами и с долларами так они полностью дублируют алгоритм работы но ну, доступнее 80 раз Согласно официальному курсу валют, поскольку цены сохранены, цель этих пакетов – показать преимущество системы максимальному количеству участников. Ведь начать с одного рубля намного проще, чем с одного доллара. Все 12 пакетов стоят всего 10 236 рублей. А это сумма, которая доступна абсолютно любому при желании. Значит, и что еще? Активацию включим 11 апреля в 15.00 по серверному времени. Значит, то есть сегодня. А распределение включим 12 апреля в 15.00 по серверному времени. Все как с долларами, только на рублях. Ну вот как-то так. Естественно, я... Буду заходить на рубли. Тем более, смотрите. Вот пакеты. Вот пакеты USD, пакеты рубли. кликаете и вот такая вот страничка выпадет. Значит, стоимость пакетов 1 рубль. Второй 5 рублей, 10 рублей, 20 рублей, 40 рублей, 80, 160, 320, 640 рублей. 1280, 2560 и 5120. Ну, вот как-то так, друзья. Значит, можно зайти что? Значит, на 5 пакетов. Перескакивать нельзя. Я не могу активировать пакет за 5 рублей, пока я не активирую пакет за 1 рубль. Ну и естественно ну, и так далее. Значит, что у нас здесь? 40? 60 70 76 рублей выходит так я посчитала потому как я сегодня пополню 1500 я активирую пакеты так чтобы занять побыстрее очередь они а после старта и Завтра уже ничего никуда жать не надо. Уже все это автоматически пойдет в прибыль. Значит, 40, 60, семьдесят шесть рублей. Не забыть бы пока микрофоню. И вот здесь F1, F2, как бы вот 5, как бы можно. Значит, далее что у нас тут? Это я все тут кликала, смотрела видео я смотрела и тут вот последняя так рассылка Активация новых рублевых пакетов. До того момента можно пополнить баланс и ожидать включения маркетинга. Еще маркетинг не включен. Активация будет происходить в пункте меню пакета рубли. Так, Распределение будет включено через 24 часа после старта активаций. Перед запуском, аналогичный USD-пакетом, но намного короче. Так, наш чат. В чате я, к сожалению, не могу писать и отправлять отзывы, так как меня Телеграм заблокировал. И я не могу. Так, это реферал. И вот мне начисления тут идут. Значит, кликаю опять в главное меню. Так, что мне дали надо? Пакеты, пакеты. Мой кошелек. Вот я клику мой кошелек. Пополнение. Вывод. Сколько я там сказала? 76 рублей. Кликаю пополнить. Лишь бы телеграм не завис. Видите, сейчас должна появиться здесь. Сейчас появится. Поставлю тогда, наверное, на паузу, потому что немножко у меня виснет это все. Вот такая вот мне вкладочка открылась. Так. От одного доллара, от одного рубля. Здесь клику «Выбрать валюту». Доллары, рубли выбираю и 76 рублей. Кликую создать счет. Значит, счет для оплаты успешно создан. Сейчас сверну страничку. Нажмите на кнопку для перехода в кошелек и оплаты. Так. Я что? Копирую ссылку, как всегда. Потому что если я ее кликну, меня перебросит просто на другой браузер. Так, давайте. Так. Вставляю. 76 рублей. Подтвердить, оплатить, подтвердить так все я оплатила идем телеграм. Попал, так, успешное пополнение баланса на 76 рублей. Главное меню. Ну и все, в 15.00 я активирую пакеты. Вот здесь они еще как бы не активны, друзья. Если я кликну. Пере... Так, обязательно перейдите в пункт о системе. Посмотрите презентацию. Видео о информации. Ну, там у меня залита презентация на YouTube. И, наверное, вот. Мне как бы я сейчас, наверное, не смогу активировать. Сейчас даже попробую. Опять у меня начинает виснуть. Сколько у них времени? Там написано в 15.00. Активация пакетов один. 1 Активировать. Маркетинг закрыт. Видим, да, друзья? Потому что в 15.00 как бы это все будет. Сейчас еще рано. Ну, в принципе, на этом все. Не забываем, друзья, о том, что это инвестиционный проект, так? а все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Я вам показываю, где я работаю, где я зарабатываю, или я пытаюсь заработать, ну, а вы же принимаете решения сами.